Весь мир делится на две части. Люди, которым нравится, люди, которым не нравится. И те, которые не нравятся, ищут информацию, как бы прикопаться ко всем остальным, чтобы доказать, что всем должно не нравиться. А есть другой тип людей, как я. Мне нравится, и я ищу все объяснения себе